это никакая-нибудь реклама, это чисто, я от себя хочу прорекламировать, про ну, про но бесплатно да? чисто от себя хочу. Есть такое приложение мо. Вы все наверное знаете у кого оно уже есть и вы уже с ним пользуетесь, тогда ставьте лайки и пишите комментарии. И в моё сейчас проходит акция, где разыгрывается каждую неделю айфоны и главный приз, машина Hyundai элантра разыгрывается, так что участвуйте, сейчас я вам прикреплю тут видео, как собирать лотерейные билеты, чтобы участвовать, всего лишь пополнять карты, пополнять то, что есть там приложение Мое и вот за это определенное вам количество билетов тут и участвуйте и выигрывайте каждую неделю iPhone и самый главный приз это автомобиль Hyundai Elantra так что а я желаю всем удачи и всем пока